Криптобиржа Латокен. Рад всех приветствовать. И сегодня я решил взять и сделать обзор совершенно такой биржи, которая не похожа на те, которые делал до этого. Не похожа на Binance, Кукоин, не похожа на Bybit. Те все три биржи, они были похожи. Везде были споты, везде были, соответственно, деривативы. Они были что, где-то что-то лучше, где-то что-то хуже. Эта биржа, она немножко совершенно другая. Вы сейчас это увидите, посмотрите. Я немножко разочаровался, когда стал ну, более подробно смотреть ее обороты, смотреть развитие данной биржи. То есть, вот очень много обзоров по этой бирже, делали где-то там год назад. А сейчас, ну как-то она, возможно, незаслуженно забыта. Я почему натолкнулся на эту биржу, я увидел очень много положительных отзывов. А, ну, потом, когда стал копать, я увидел также много негативных отзывов. Это нормально. Очень часто негативные отзывы тоже надо фильтровать, потому что там вот, особенно читаешь негативные отзывы по криптокошелькам и там пишут, там у меня украли все монеты. А потом выясняется, что украли, потому что он свой приватный ключ или фразу отправил куда-то в чат. Поэтому негативы, как и позитивы тоже надо фильтровать. Отзывы пишут все друг на друга, это нормально, это маркетинг. Но эта биржа, она может занять некое такое особое положение у вас. И на ней можно проводить некие интересные вещи, о которых я сейчас постараюсь очень кратенько рассказать. Биржа это создана нашим соотечественником Владимир Преображенский. Известный человек, по нему можете посмотреть. Очень много о нем пишут. И он в криптомире много чего интересного сделал. 2017 год биржа. Биржа достаточно молодая. По-моему, она ровесник получается Binance. Здесь можно анонимно зарегистрироваться. Для каких-то вещей у вас потребуется дополнительная верификация. Для каких-то нет, для простой торговли. Русскоязычный есть интерфейс. Технически я не увидел никаких сбоев, так более-менее все работает. Здесь достаточно много монет, сейчас это посмотрим. Есть чат техподдержки, большой, хороший уровень безопасности. Дополнительные можно защиты поставить. И самое интересное, о чем именно сегодня я поговорю, покажу. Есть наличие площадки для пресейлов. Это есть и на крупных биржах, но здесь их гораздо больше. Здесь есть эрдрупы, здесь есть соревнования, в которых можно даже без вложений, без денег участвовать, получать за это некие токены вознаграждения. И в какие-то токены из этих вознаграждений может в дальнейшем выстроить. И вы можете там, ну, сделав несколько несложных процедур, можете там по 20-50 баксов заработать. Почему? Очень даже неплохо. Теперь давайте посмотрим CoinMarketCap сайт, откроем и посмотрим место в рейтинге данной биржи. Здесь, соответственно, переходим на Exchange. Нам интересует нас спот, потому что деривативов на данной бирже нет. Вот такое тоже бывает. Все привыкли, что на Binance есть все, что только можно. Смотрим оборот за последние дни. Кстати, обратите внимание, да, Binance чаще и чаще уходит с лидирующих позиций. Видимо, сказалось ограничение, кстати, на для русскоязычного населения. Для 10 тысяч евро. И смотрим. В первой сотне здесь ее нет. Биржа гораздо меньше у нее оборот. В сутки. Но мы ее сейчас обязательно найдем. Так, сейчас, секунду. Я ее, наверное, пропустил. Так, нужно показать нам дольше. Видите, на первой а страничке даже мы ее не нашли. Но скоро мы ее сейчас здесь увидим. Вот она, биржа LATOKEN. Небольшой оборот. Всего 128 миллионов. Получилось за последние сутки. А, да, рейтинг здесь у нее невысокий. Но обратите внимание, при том, что биржа достаточно низкую строчку занимает. У нее 742 рынка и 731 монета. То есть по количеству монет, если мы отсортируем, то на... давайте посмотрим вот по количеству монет. И обратите внимание, здесь LATOKEN занимает 1, 2, 3, 4 строчку. То есть, если кто-то любитель экзотических каких-то монет, добро пожаловать на биржу Латокен. Все это возможно. Так, Мы теперь отсюда вот заходим прямо на сайт. Вот ее сайт. Я не буду показывать, как проходить верификацию. Это очень все просто, особенно без подтверждения документов. Моментально все у меня прошло, все зарегистрировалось. Можно здесь какие-то дополнительные фишки подключить, как Google аутентификация. Я люблю это удобно при входе быстренько с телефона подтверждается и все подробнее я про это рассказывал когда делал обзор там биржи байбит bit binance какой можете посмотреть здесь я не буду уже торговать не буду заводить сюда средства уже это много раз показывал кратко пробежимся что здесь есть но смотрите здесь вот есть сама биржа выглядит она вот следующим образом здесь есть торговля Торговля – это вот сейчас мы на ней вкладки. Здесь э, много различных токенов торгуются за USDT, но это стандартно, Биткоин, Эфир, за Троны и за LA. La Token – это нативный э, токен данной биржи. Ну, он очень малоликвидный за последние годы ничуть он не вырос, не упал. Э, такая биржа достаточно стабильная, какого то бешеного роста такого не происходит, но э, вполне на ней можно работать. Вот берете любой там La за USDT. Открываются стандартные графики и ничего здесь такого сложного нет. Стандартный интерфейс от TradingView такой же используется. Справа стакан основные лимитки, лимитированные заявки, есть рыночные, естественно, заявки, есть стоп-ордера до отмены или немедленно ли отменить. То есть вот такие все вещи основные есть, здесь ну ничего такого. Особенного мы не найдем, поэтому я не буду повторяться и рассказывать. Что меня здесь заинтересовало ну и здесь, соответственно, наличие вот а -а, лаунчпадов. Много а -а, присутствует различных лаунчпадов, которые в ближайшее время будут стартовать. Через 7 дней, через 2 месяца, 3 дня, 14 дней. То есть здесь, вот, кто а -а, любит участвовать там, в новых монетах, а -а, я уже показываю, им смотрели, что последние два а -а лаунчпада на Bybit на Binance хорошо выстроили, там в 3, по-моему, в 10 раз можно было сделать иксов, там 5-10 иксов, и там и там, по-моему, можно было легко сделать, получилось, вот. А здесь этого гораздо всего больше. А плюс еще, смотрите, ну, соответственно, за здесь интересно, есть программа, реферальная программа, вот мне уже вчера я дал ссылочку, вот у меня уже два человека реферала появилась вчера я как раз в чат бросил и мне да за них начислили там 100 вот у меня уже 150 долларов на числа ну единственное конечно вы так не радуйтесь снять их не удастся и забрать с собой но вы можете их тратить на комиссии то есть вот у вас 150 долларов у вас не сразу но постепенно а, у вас будут дисконт из комиссии вот с этих денег но, к сожалению снять и забрать их нельзя а теперь давайте а, перейдем на вклад вот сюда на LATOKIN кликнем и перейдем на, как бы на домашнюю страничку. И вот здесь внизу, смотрите, а, вот здесь лаунчи. Это вот то, что сейчас а, проходят пресейлы. New listing. Новые токены. И на вкладке вот он здесь вы можете найти достаточно а, много airdrop. -ов. Видите, airdrop. А, давайте вот посмотрим все. Так, давайте откроется. Вот у нас airdrop. А, вот здесь вы можете... Соответственно, все посмотреть. Что такое Airdrop? Вот осталось 4 дня. Мы его нажимаем. Здесь есть некое задание. К сожалению, по-моему, здесь вот не переведено на английском языке. Ну, ничего страшного. Можно и в Google-переводчике, у кого совсем тяжело с английским перевести. Выполняете. Кстати, вот здесь старт. Вы запускаете, по-моему, бота. Да, запускаете бота в вашем телеграм канале в вашем телеграме и там выполняете определенные задания там нужно кому-то там отправить ссылки пригласить и так далее и соответственно за это вот выполняете 10 задач и вы получаете соответственно вознаграждение там сколько у вас друзей приглашено вознаграждение и так далее все это несложно это все можно проделывать и за это могут начисляться, точнее не могут, а будут начисляться вот эти вот airdrop и токены. И если эти токены потом вырастут в цене, вы их потом сможете спокойненько реализовать и продать. Это для тех, кто хочет вообще без вложения какие-то деньги зарабатывать на крипто биржах. Торговые соревнования здесь есть. То есть вот эта биржа, с моей точки зрения, именно больше не для того, чтобы не торговать, потому что вот базовая комиссии там получается 0,49%. Это достаточно много. Ну, хотя вы будете а, скидывать, из, а, соответственно, регистрируетесь, если по реферальной ссылке уже у вас 20, 50 долларов на счет для а, списывания частично с комиссии будет. Но все равно это намного выше, чем на других крупных биржах. И плюс здесь есть возможность стейкинга. Тоже вот переходим на главную страничку. Можно много чего здесь постейкать, различные проценты. Сразу не бросайтесь в процентов годовых. Как правило, этот, как правило, этот токен подвержен сильной инфляции, он будет падать. И вы, конечно, ну, таких денег не заработаете. То есть вы заработаете, до да, 300%, но у вас сам токен упадет в цене за это время, и вы не получите этих процентов небольшие проценты как правило даются там на стейблкоинах каких-то надежных монетах и они там совершенно не даже не двузначных величин очень часто то есть те монеты можно стейкать например там биткоин который вы покупаете в долгосрок да их можно и стейкать и можно на DeFi проектах различных зарабатывать брать под них э, в залог какие-то другие э, токены и использовать э, это совершенно отдельная тема ну вот э, такой вот на этом такой краткий обзор я данный биржи закончу чтобы вы просто представляли что есть такая альтернатива где вы можете действительно заниматься аэродропами лаунч пэдами и самое главное что все проекты которые вот здесь вот лаунч они здесь присутствуют это здесь уже проверяется заранее проверяется на скам эти проекты то есть вероятность попасть здесь на скам что то есть проект который только для того создан чтобы его быстренько распампить, то есть загнать цену вверх и самим избавиться от токенов, то есть заработать на вот таком разгоне. То есть здесь это фильтруется, здесь действительно реальные проекты, которые, разработчики которых хотят, чтобы они жили хотя бы какое-то время и приносили реально какую-то пользу. То есть они для чего-то предназначены. Проекты, которые предназначены, скам-проекты, не несут в себе никакой сути, никакой пользы, только для обогащения своих разработчиков. Вот здесь вы от этого частично застрахованы. На этом все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка под видео. Обязательно там текущая информация, какие-то новости, мои идеи и субботние обзоры. Вы можете экономить время в субботу, быстренько за несколько минут просмотреть все, что за неделю произошло с рынком российским, зарубежным криптовалютой. Спасибо всем за внимание. До свидания.